Всем привет, с вами Зайрос. Сегодня я буду играть на клоне Пикселя в разные мини-игры. Думаю, начну с Бедварса и закончу им тоже. Э -э на данную копию я уже делал обзор в прошлом видосе. Можете глянуть, если хотите. IP я в этом ролике не буду оставлять, потому что, опять же, я его уже в прошлом оставлял. Угу. Так, я думаю, doubles. Там где 14 из 16. Так, он VIP? Значит, вот это вот, да? И все, наша катка началась Я хочу первым завутаться и выйти куда-нибудь на центр или на боковой остров Ах, так <coughs> Это, кстати, первое, ви первое видео с голосом и опять же без скина, потому что я всегда лень его поставить. Не знаю, вот лень мне поставить этот скин. Э -э, думаю, можно уже купить блоков. Что за баг? <говорит> так. Еще купим себе досочек немножечко. И я думаю, можно скинуть, э -э, сюда вот. Какие-то звуки громкие, надо их потише чуть сделать. Убавили, в принципе, звуки и пойдем на центр. Сейчас покажу, как строится профи. Опа, давай. Опа, вот это я вообще профи. Скажите же, вообще никто так строится не умеет, давить? ведь? Напишите комментарии, если я самый лучший строитель в мире. Так. Куда ты отойди? Отойди! Так, ага, это уже предел высоты. А, ⁇ -мо ⁇ я вот это вот достроились, конечно. Пф. Наш челик скинулся, просто суициднулся. Вот, мне интересно. Надо еще тише зв звуки сделать. Тут я сейчас обосрался как мне отсюда спускаться и обратно забираться. Ну, скорее всего, мне обратно забираться и не придется. Я сдохну первей, чем обратно полезу. Погнали! Нет! Собаки. Ну вот, я же сказала, что сдохну первей. Я нубик. Так сказать. Можно еще немного заутаться. Так, возьму мои доски. Я надеюсь, никто там не строится на нас. Надо еще немного взять. Все идеально. А, можно купить себе много шерсти. Застроить нашу бетку, кроватку. И, в принципе, идти на кого-нибудь уже в атаку. Отойди. Челпи. Просто вот так по-дому застроим. И все. И хватит. Мне кажется, ли у кого-то уже лук есть. Скорее всего, кажется. Так, это наш. Так, синий на синих не буду идти. зеленые а, зеленый, зеленый лаймовые вернее. Так как бы успеть, а то там синий, я слышал, упал. На меня, вот он, вот он. На, на, жри, жри. Я его тоже скинул, это уже хорошо. А, ну да. Они, скорее всего, теперь на нас будут агриться. Так, так, так. 8, а, железа уже. 12, все, хватит. А, вот это вот можно закупиться по-нормальному. И положить сюда золото, буду экономить. Апа, а, а что там синий делает? На нас, наверное, планируют строиться, да ведь? А нет, простроил туда пути. И сидит, хитрый какой, а? Надо, наверное, на него опять построиться. Не опять основа. Давай. Давай. Нет. Не получилось построиться с таким бриджем, ну ладно. Так, там наш завалил э, этого синего. И думаю, уже можно будет идти в атака. То чтобы. <гас> Почти. Я только сейчас допер. Так, опа, все, в принципе. Закупаемся. По кайфу все сейчас будет. Прячем железо. И.. Кто мне пишет? Естественно, идем атаковать наших, наших, наших синих. <кхм> а, так. Сюда, сюда, сюда, сюда. Напишите в комментариях, нравится ли вам эта рубрика. Снимать ли мне ее еще? Так. Отквочусь надо синих, потому что прошлый раз меня синий завалил. Что, тарик такой страховый? Неожиданный такой. А! Фейрбук! Нет! Я засоевылся. Где-где-где? Откуда? А, да ё-моё, ну почему? А, так. Тут, в принципе, целая такая баллада. А я один? Так. Нет, я не один. А где все мои? Куда они пошли? А, так, куплю себе. И на что не хватает, наверное, возьму тогда данную штучку. И куплю себе такой меч. Ну все, офигительно. Что за звуки? А, это наш. Я уже опять обосрался. 2, 3, 4. И в принципе... Волос синий, синий, синий! Все, сняли мы нашего синего, и мы мо... зеленый теперь. Жри, жри, синий. Ой, зеленый, зеленый, зеленый уже путаю. Это в комп... Бляха, муха. Но вот, -мо, что мне так сегодня не прет. Как-то так может быть, то, что я. Ой. То, что я падаю. Ага. Чувствую, сегодня над монт монтажом я запарюсь сильно. И то есть получается долгий. Постараюсь побольше вырезать. Идите сюда. И сладкие ну я имею в виду зеленые естественно синими такс такс так, такс, такс пойдем наверно на синих потому что нет нет не на синих так желтых нету уже на зеленых тогда хоть у меня ничего нет но просто вот хочу на зеленых значит пойду на зеленых давай А, нет, нет, нет, зеленый, зеленый, на, жри. Не получилось мне его выиграть. Опа, мое, лошок. Кто, кто, кто? Да Кто, откуда? Жри, жри, жри. Чем я? А, а. А, а. А, это такое один вс 1 Серьезно, что ли? У меня АИМ... Сейчас, жри. Жри, жри, жри. На! На-на-на-на-на. Я его разнесу. дичь сюда, Все, разнес. Ну, какой-то вот разботик попался. Обычно какие-то профики попадаются. Вон она. Морда вонючая. Иди сюда. Ай, он в меня в комбо заводит. Не-не-не. Я сам. Собака. Собака сутулая в натуре. <клых> Плохие дядьки, человечки такие. В комбо заводит, а потом фиг выманится. Жири, жри, жри, жри, Ты в комбе будешь. Нет, нет, нет, я, я буду в комби. На, на. Да как она так попадает? Нет, не надо меня в комбо заводить, пожалуйста. Плохой человек. Так и знал. Так и знал. 2-1. Ну, он же сначала проигрывал. Вот называется нубик попал сюда. Вот она. Скотеняга. Просто надо убегать первое время. Убегать, убегать. Так, тут тупик. Я уже просто шареный, прошаренный. Да как ты так бьешь, Силь, да далеко. Что, Он меня еще в комбо не завел? А он даже подлетает немного. Ну нафиг это, килаврак какая-то. Ох, господи, что с этим серваком творится так? Я думаю, в принципе на этом все, можно заканчивать этот видос. Всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем. всем всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока по